Иван Никитин, престол ума. Кто в юности своей не мыкал горе, Не погружался, глядя на цветы, В самолюбивые мечты, Не распевал про волю на просторе. Быть может, есть такой закон природы, Что призван возвести престол ума, пока без бедняку грозит с ума, И он не знает в счастливые годы. На что ж еще раз тратить жизни время, Когда пусты усилия все равно, И огоньком не теплится окно, И бесконечно ожиданий бремя. С годами только в бороду седины, Где прежний удалой семинарист, Замолкли в чаще стрекотня и свист, И никакое разумной середины. Дух отступает, жизнь проходит мимо, Свет миллиардов сон порой ночной Снедает тьма над бледною луной И в сердце пробирается незримо.